Всем привет, дамы и господа, с вами Патрик ТВ. Данная рубрика у меня будет впервые на канале. Мы проведем маленький эксперимент. Суть эксперимента такова. На мышке сил серия SCANA V2 я играю уже где-то в течение 3 или 4 лет. То есть очень давно. И за такое огромное время, проведенное на этой мышке... Ну, не именно на этой мышке, я ее уже несколько раз менял. Но проведя на этой модели уже столь длительное время я решил ее сменить и провести некий эксперимент сменить ее не на такой же дорогой девайс не девайс такой же фирмы не не на дозадар то есть не на зовый а решил поменять на обычную дешевую мышку на обычную бюджетную мышку за полторы тысячи рублей и суть эксперимента будет такова я хочу доказать по крайней мере самому себе то что все вот эти мышки, стилсерия, дизаадры, зовы это просто распиаренные мышки. Это просто распиаренные девайсы, которые ничем не отличаются от обычных, к примеру, того же Блуди a 9 Я хочу это проверить на себе и доказать самому себе, что это так. Возможно, я ошибаюсь и в конце эксперимента я скажу, что да, я был... Я ошибался. Булуди 9 полное дерьмо. Не покупайте. Покупайте Силсериас. Э -э потому что Силсериас пиздача. В общем, суть эксперимента такова. С пиздатой э пропиаренной мышки я пересаживаюсь на обычную бюджетную мышку. И посмотрим на мои результаты. Посмотрим, как я буду играть. Э -э в конце эксперимента я поделюсь своими впечатлениями. Как это все было. Какие у меня мысли, комментарии. Можно ли на обычной бюджетной мышке играть пиздата Так же пиздата, как на сел-серия скана в 2 На силсерия скана 2 я творил сумасшедшие фраги Я бывало вытаскивал совсем не вытаскиваемые раунды То есть я бывало творил с ней чудо Но я считаю, что это все было сделано благодаря не мышке А благодаря вот этим обтатуированным худым рукам я считаю, что дело не в мышке, дело все-таки в руках, дело в э, опыте, дело в, э, дело в человеке. Я не считаю, что за роботами, за какими-то кнопками стои стоит э, что-то серьезное. Я считаю, что все зависит от человека. Данную модель я почему решил уже заменить и попробовать провести этот эксперимент, потому что во-первых у меня этот клик уже еле как нажимается и вообще как только я купил эту мышку спустя две недели у меня клик стал нажиматься ужасно плохо. И это было на всех мышках данной модели. То есть возможно я сильно жму возможно еще что-то, но у меня всегда ломается клик очень быстро и уже стерлись Стерлись ножки и, в общем, плохо она вводится по коврику, слабо нажимается клик. И я решил поменять мышку. Поменять мышку на вот эту модель. AfoTetch Bloody A9 Blazing. Полторы тысячи рублей. Давайте ее откроем. В коробочке у нас какая-то визитка. Бумажки. Гарантийный талон. И два стикера два стикера, Все, коробку в пизду. Вот так вот выглядит мышка. Форма ее, её... о, кстати, очень удобная в руке. Серьезно, она мне прям идеально по... по руке, она прям идеально мне по руке. Э -э модель выглядит э -э похоже на Дезадоровскую, то есть у меня был когда-то Дезадор, и модель на не очень похожа. Блять, Она как-то, знаете, хуё у, э, у меня на коврике, если честно, ездит. Шеребицы, в вот этот мне не нравится. Неприятно. Немножко ощущение. Возможно, я привыкну. В общем, такие две мышки. Она побольше, по-моему. Чуть потолще. Э -э по размеру она вроде бы... Да вроде почти одинаковые мышки, только это, конечно, помассивнее, побольше. Вот. Как-то так. В общем, сейчас будем подключать эту мышку и... Привыкать. Суть эксперимента такова. Я на мышке стилсерия Scanv2 проиграл около 3-4 лет. И совершенно не менял мышку. То есть, играл на одной мышке. Вот. И, соответственно, я к ней привык уже... Всей серии Scannva2, понимаете, меня вообще абсолютно все устраивало, кроме того, что она очень быстро ломается. Ломается, по крайней мере, быстро в моих руках. То есть буквально через две недели у меня всегда садился клик. Он уже нажимался не так четко, как он нажимался, я не знаю, в магазине. То есть, возможно, я сильно давлю на клавиши мышки И поэтому они быстро ломаются. Возможно, все дело в самой мышке, то что она некачественно сделана. Я без понятия, но мне всегда это бесило в этой мышке. То есть я покупаю за дорогую мышку, и она ломается у меня буквально через две недели. И меня это всегда бесило и вымораживало. И я решил провести данный эксперимент. Заменил э, дорогую мышку, э, мышку пропиаренную, мышку, которой пользуются все Великие киберспортсмены, то есть l поменять на обычную бюджетную мышку Афотеч. На обычную бюджетную мышку за полторы тысячи рублей. Суть эксперимента такова. Я буду следить за своей игровой формой в течение недели. Я буду играть на DM'ах, играть миксы, следить за результатами, какой у меня счет, как я буду отыгрывать в той или иной ситуации. И... Ровно через неделю, ровно через 7 дней я запишу видео о результатах, видео о моих впечатлениях по поводу данной мышки. Видео вообще провержении, возможно, или, или видео доказательства, то что мышка все таки не влияет на твою игру. И видео, которое выйдет через 7 дней, я поделюсь с вами впечатлениями о том, как все таки э, каково играть на этой мышке, какие впечатления, какие плюсы, какие минусы. Э, стоит ли покупать мышки вот такие бюджетные, либо все-таки стоит немножко подкопить и купить более дорогую SteelSeries. Но, по крайней мере, ребята, на данный момент сегодня первый день этого эксперимента пошел. Сегодня я считаю все напротив. Напротив, я считаю, что проще эти дорогие мышки, вот эти мышки, которые получили огромнейшую рекламу по всему миру, я считаю, что они не стоят того. Они не стоят того, мы переплачиваем всего лишь за, за бренд, за название, вот и все. Я считаю, что разницы никакой в них нет. Главное лишь подобрать себе удобную мышку из бюджетного варианта и спокойно можно на ней раздавать также как и на дорогой. То есть, разницы не будет никакой. Надеюсь, суть моего посыла вы поняли. Увидимся с данным экспериментом ровно через 7 дней. Я запишу свои впечатления. И вообще, пишите, ребят, в комментарии, как вы думаете вообще, что будет через 7 дней. Какое я видео запишу, положительные отзывы либо отрицательные, ваше вообще мнение по поводу всего этого эксперимента, расскажите, на чем вы сами играете, какая у вас мышка. Если вам это видео понравилось, то обязательно поставьте лайк, порадуйте меня, подпишитесь на канал, и я пойму, что вам такие видео интересны. Все, всем спасибо за просмотр, друзья. Увидимся с этой рубрикой через неделю. И я расскажу уже свои впечатления, свои результаты, ухудшилась ли моя игровая форма, не ухудшилась или, возможно, она наоборот улучшилась. Увидимся через неделю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!